Документ показываем, кто такие Суде покажем документ Три неизвестных личности пришли, свет отключили Номер автомобиля Вы кто такие? Вы что тут творите-то? Работаем! Объясните, пожалуйста, представьтесь, документы все И что, мне это ни о чем не говорит Пермэнергосбыт Вам ни о чем не говорит? Решение суда покажите, Работать. доверенность, доверенность. Все, я значит вызываю полицию мою.